Привет, я Эдуард Мейер. В этом ролике я расскажу, как смотреть квартиры на вторичке, что спросить, на что смотреть. Для начала внимательно прочитайте объявление, подходит ли вам квартиры по параметрам сделки, по документам, по ситуации. К примеру, вы покупаете квартиру в употеке, у продавца свежие документы и он не хочет платить налоги. Банк может не одобрить такую сделку или попросить увеличить первоначальный взнос. Или вам надо купить квартиру в течение месяца, а у продавца альтернатива. Ну, это когда продавец хочет одновременно купить квартиру взамен или дети-собственники, и нужно получить согласие органов опеки. Скорее всего, вы не уложитесь в месяц, потому что такие сделки подготавливаются значительно дольше. И таких нюансов очень много. Лучше знать обо всем заранее. Вот список базовых вопросов, на которые нужно знать ответы. Они сэкономят вам время и уберегут от бесполезных просмотров. Какое основание права собственности? Когда собственность была получена? Сколько собственников? Есть ли среди них дети? полная ли стоимость в договоре, наличие обременений, сколько зарегистрированных лиц, если есть, то куда будут выписываться и когда, прямая продажа или альтернативная, есть ли перепланировки, если да, то какие, что продается вместе с квартирой, есть ли заранее предусмотренный торг, причина продажи. Внимательно изучайте фотографии, смотрите на детали, где не хватает обоев, где висит провод, какие розетки, выключатели, какие окна, какие полы, какая плитка в ванной. Смотрите на площади комнат. Часто продавцы фотографируют квартиру на широкоугольную камеру. 6-метровая кухня будет выглядеть в два раза больше, чем в реальности. Поэтому обращаем внимание и на технические данные. Конечно, все это вы увидите на квартире. Но чтобы лишний раз не ездить на просмотры и не разочаровываться, изучайте объявление. Также обратите внимание на срок публикации объявления. Если объект продается давно и нет движений по цене, то, вероятно, с ним что-то не то. Может быть завышена цена, состояние квартиры может оказаться гораздо хуже, чем на фото или есть проблемы с документами. На просмотр договаривайтесь в удобное для вас время – утром или вечером. Однозначно, что лучше сказать нельзя. Ведь здесь как минусы, так и плюсы. Ночью можно понять транспортную доступность, наличие парковочных мест, контингент людей в районе. А днем отлично виден район, дом, прилегающая территория, вид из окна. Берите на просмотр того, кто с вами принимает решение или покупает. Риэлтора, супруга, родственника, вашу пару, друзей. Дополнительная пара глаз совсем не лишняя. Что одни увидят, другие могут упустить. У риэлторов уже профессиональная насмотренность. Они видят тысячи квартир и сразу понимают, где какой уровень ремонта. Смотреть лучше недолго, не высказывая мнения о квартире. Важно сохранить нейтралитет. Если продавец или его риэлторы поймут, что квартира вам понравилась, то с вами уже торговаться не будут. К примеру, как только я на просмотрах вижу, что квартира понравилась, я никогда не скидываю цену, ну или делаю это минимально. Потому что знаю, что люди и так купят. С другой стороны, сильно принижать квартиру тоже нельзя. Продавец может обидеться и вообще с вами откажется разговаривать. Обращайте внимание на детали. На ремонт, смотрите на стены, изучайте потолок, нет ли там плесени или потеков. Зимой можно потрогать стены, не промерзают ли они. Приложите руку к окну, посмотрите, не дуют ли с него. Есть еще простой лайфхак. Проверить, как были установлены окна или двери. Для начала убедитесь в отсутствии сквозняка. Для этого надо, чтобы все окна и двери были закрыты. Далее открывайте любую шторку окна или двери, и они не должны самопроизвольно закрываться, ну или открываться. Если это происходит, значит они установлены криво, а это промерзание и продувание сокон. Ну или просто двери будут вас гулять, когда вы их открываете, что тоже неудобно в быту. Также посмотрите на количество розеток, как они сделаны, сколько их штук, хватит ли вам их. Если нет, то сразу прибавляйте стоимость ремонта, штрабление стен, работа электрика и так далее. Еще обращайте внимание на точки на стенах или грязь. Это может быть плесень или остатки жизнедеятельности насекомых. Смотрите полы, из чего они сделаны, ровны ли они лежат, видны ли стыки, сколы, вздутие, скрипят ли они. Это еще один показатель уровня ремонта. Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну и конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Остались вопросы или есть комментарии, пишите их под видео. Будьте внимательны и удачных вам просмотров!